президент байден что они лишат нас возможности оперировать с долларом и кому нужны вот эти бумажки у граждан у всех как раз доллар рухнет на который подвязались наши граждане рубль никуда не рухнет как лежали деньги в банке у гражданина так и лежат да еще это, так сказать индексация мерости это пенсии шестой пункт война война у нас с вами на полное уничтожение мы используем все наши вооруженные силы те которых вы еще не знаете Сгорит пол Европы, пол Америки сгорит. Мы останемся единственной в мире державой, сверхдержавы.